Если Одина называют отцом магов, то Локи называют матерью ведьм. Вот можно встретить вот с таким Хейти. И одна из легенд, тоже не очень, не самая популярная сага, рассказывает о том, что когда-то давно Локи, она просто упоминает, саму историю не рассказывает, но упоминает, что когда-то давно Локи съел сердце, полусгоревшее сердце женщины и от этого акта родились в этом мире все ведьмы, против которых Тор, в общем-то, и выступал, боролся с ведьмами как порождениями коварного, как порождениями хитроумного Локи. Потому что каждая из ведьм это, по сути, изгойка. Каждая из ведьм, она не, не принадлежит никакой касте. Она может одновременно быть во всех кастах, и ни в одной из них. Она свободно может смещаться между кастами, не залипая ни на какой из них. Надо быть земледельцем, Да, не вопрос. В правителя пойти легче легкого. Легче легкого. Все можем. Да? Вот классическое описание Макбета, три ведьмы, которые варили зелье свое, да, мы как-то упоминали уже об этом, и как сам Макбет приходил к ним за советами, за просьбами, наколдуйте мне три Девы, наколдуйте мне три служительницы Гекаты и власть и богатство и все, что там положено. В просящей форме, с поклоном он король к ведьму, с поклоном всегда, потому что в их в руках вирт любого и земледельца и короля и купца и воина любого. И могут они становиться абсолютно кем угодно. Надо прачкой прикинуть, надо королевой, если надо. А не надо в лес, в котлу и засыпать эти ужаснейшие ингредиенты вместе с сестрами. Вот ведьмы это порождение Локи которая говорит, да все равно кем быть абсолютно, в любой момент кем угодно. Главное другое, главное не относиться ни к чему серьезно. Как только начинается серьезно, все хана. Если ты боишься что-то потерять, ты привязан к тому, что боишься потерять, и Локи тебе об этом покажет. Если это произойдет, не забудьте поблагодарить Бога, а то кто бы вам еще показал ваши уязвимости, кто бы вам еще показал ваши выпирающие кнопки, на которые обязательно кто-нибудь нажмет, не сомневайтесь, найдутся такие. Он груб и нежен одновременно, его грубость и любовь проявляется не в словах, а в заботе. Той заботе, к которой он относится к богам. И даже то, что он подвел их под Цугундер, грубо говоря, довел их до Рагнарёка, в этом, как ни странно, тоже проявляется его любовь. Он дал им шанс на спасение, потому что после Рагнарёк все не закончилось. А после Рагнарёк произошло возрождение мира в новом качестве, в лучшем качестве. И Бальдер вернулся из Хель только после Рагнарёка. Но примирившись с Хедом, то есть когда тьма соединилась с светом, Бальвер в, мир, в миру Хель из бога добра превратился в бога света. То есть он поднял свой статус до более высокого, то есть он стал богом управителем. Не богом покровителем, а богом управителем. Но только в тот момент, когда он примирился со своим убийцей Хедом, А это произошло только в лоне матери Хель. Локи спровоцировал, что они оба отправились туда и прошли ту трансформацию, которую можно пройти только через смерть. Через смерть мы соединяемся со своей темной сущностью, со своей тенью. Мы становимся неотделимой от нее и тень дает нам то, что никогда не дала бы в мире живых. Убив Бальдра, он его возродил. Как ни парадоксально это звучит, при этом погиб сам, погиб Один, погибли абсолютно все, кроме молодого поколения богов и богов-ванов, но за исключением тех, которые присягнули Асгарду на верность, да, это нью Фрейр, Фрея, они все погибли, но остальные ванны выжили, как ни странно, несмотря на, на нелюбовь Локи к ваннам, он понимает, что без природы совсем никак. Выжили молодые боги, выжили дети и Тора, и Одина. И Видар, молчаливый ас, стал вместо Одина главенствующим богом новой системы, новой структуры. Мы будем с вами говорить об этом, когда дойдем до Видара и молодых богов. И все это спровоцировал Локи. Они хотели, чтобы Бальдер вернулся. Бальдер вернулся но совсем в другом качестве. Смог бы все-таки Бальдер развить себя, не проходя через смерть, не умирая а оставаясь таким же неуязвимым и неизменным? А -а. Никогда. И Локи это знал, как никто другой. Локи инициатор, провокатор перемен, носитель хаоса. Но только благодаря ему система имеет право сейчас быть озвученной здесь. Имеет право быть написанные книги, имеют право быть сохраненными рунами. Потому что если бы это не случилось, эта бы магическая система ушла бы точно так же быстро, как, например, ушли славянские руны, которых больше нет. А это тоже была мощная магическая система волхования. Как ушли очень многие другие системы и почти невозможно восстановить истинную магическую сущность Агамма. Потому что ушли эти знания. Любая система, которая старается остаться неизменной, обречена на поражение если в ней ничего не меняется, если добро всегда закостенелое остается неизменным, если зло не тормошит его бесконечно, не заставляет его развиваться, расти, обучаться, трансформироваться, система любая обречена на права. И то, что повторяю, мы имеем сейчас нашу скандинавскую тему, как возможную к изучению, то, что остались саги То, что Снори, несмотря на всю свою христианизацию, все-таки записал их, и что Саймон Мудрый записал свои, свою старшую Эду, и что она дошла до сегодняшнего дня в, в какой-то форме и продолжает возникать то здесь, то там, в странных манускриптах, которые возникают, появляются словно бы ниоткуда в каком-то там музее, в каком-то там запаснике, опа, найдена новая сага, которая раньше не было, ее переводит и говорят, ну вот же, конечно, вот оно, недостающее звено хронологии всего развития событий. И сколько пядей за последнее время было найдено, пять да, повествований которые дополнили нам маленькими пазликами, маленькими кусочками нравы, характеры, алгоритмы взаимодействия богов между собой и с людьми. Но помните, еще раз помните, Локи людям не служат. Он видит в человеке лишь проекцию того бога, который вас когда-то породил, и ваш, его взаимоотношение с вами будет как с тем богом. Бальдер значит Бальдер, Один значит Один, Тор значит Тор. Если он увидит вас Химдаля, он вас будет полоскать, как Химдаля, даже не сомневайтесь. Если он увидит вас Тюра, он будет вас жалеть, сожалеть, действительно искренне до слез переживать за вас, как за Тюра. И насмехаться над вами, как над Сив, да? и поласкать, как Фрею, то есть не потому, что Фрея плохая, а потому что, потому, что Локи такой. Вот потому, что он такой, а вот какой он, он вам покажет, сам покажет, если, конечно, захочет. И перекреститесь левой пяткой, не забудьте про дары, если вы почувствуете его влияние в своей собственной жизни, потому что это очень большая удача если он возьмется ваш учить. Никто не покажет вам на ваши ошибки, на вас уязвимость, так как способен показать этот бог-пересмешник. Рыжий, с зашитым ртом, с голым удом, <связь> бесконечно бегающий по мирам, способный на все, но не делающий ничего, что могло бы принести явный, очевидный вред. Любой его вред, который он приносит, на поверку оказывается невероятной пользой. Локи это пятый Заключительный канал богов-устроителей скандинавского пантеона. Когда они соединятся в вас все, что называется, схлопнуться, Понятно, что какому-то богу вполне вероятно вы отдадите предпочтение по вполне естественным причинам. Но при этом, при всем, когда это схлопывание произойдет, вы в лучшей степени поймете и Одина, и Тора, и Тюра, и Химдаля в их функциях, в их импостасях, потому что Локи закрывает равновесным способом эту пятерку. Он неотъемлемая часть всей скандинавской магии, всего скандинавского пантеона. Не было бы Локи, не было бы того, что мы с вами сейчас имеем. И вот это позволит вам, замыкание всей этой пятерки, позволит вам это увидеть. Что не только теневая сторона Одина, да, но и Сила Тора не была бы такой значительной, если бы не Локи. И Тюр с правдой со своей не сумел бы, например, проявиться в других пантеонах, например, в виде того же Нуаду, если бы в свое время он не отдал свою руку в залог, то есть не рассчитался бы за общее клятва преступления, он рассчитался, принес в жертву свою руку, и за эту жертву он получил шанс, который не получил ни один бог северного пантеона. Я понятно сейчас объяснила? Да? То есть он может проявиться, получил право еще раз отработать свою программу, но уже в этом пантеоне, на этой земле, на этих, у этих богов, вот с, этими, с этой компанией, да, вот с этой компанией и так далее, и до сих пор себя здесь как-то проявлять получил право за жертву принесенную. Ну и Химдаль, конечно же, с точки зрения взгляда Локи, освещение его огнем Локи станет более понятен, почему он не может быть иным, почему он для человечества изобрел эти пять каст, да, и несмотря на то, что Локи всячески противодействует этому обстоятельству, не, не достигло бы человечества сегодняшнего результата, если бы этого разделения на кастовости не было. То есть, возможно, если бы разделения на кастовости не было, мы бы сейчас жили не в цивилизации. Ну где-то там, в средние века, где-то. Но естественным путем развивались, очень естественно. Вполне естественно. Сплошное естество. И только лишь разграничение людей на касты, жесткое их зажатие в этих рамках и позволило цивилизации развиваться ускоренными темпами, потому что человек должен был сначала осознать безвыходность ситуации и только потом против нее бороться. А если б не осознал? Если нет врага, так и биться не за что. А тут есть враг и враг этот, сама система. При этом не химдаль, а просто сама система химдалиш держит структуру, контролирует, чтобы все вязалось друг с другом. И Локи как пятый элемент, который задает этому процессу жизни. Система без Локи была бы не жива, а с ним жива. И жива до сих пор. Вот в этом состоянии, состоянии Локи и плюс дополнительного прикосновения ко всем остальным четырем богам, ко всей этой замечательной пятерке, вы будете жить в течение ближайших трех недель. А следующая сессия наша с вами будет целиком и полностью посвящена ваннам, богам природы. Но прежде чем мы к ним придем, сначала вся структура в, понятной вам, в понятном отношении и восприятии ее должна встать. Вот встать как, как система жизни, как история, которая когда-то началась и когда-то закончится, но, возможно, она еще не началась и непонятно, когда закончится. То есть это же другой временной поток. Но вы можете, осознав всю эту структуру, удивительно магическим способом позволить себе жить в любую точку происхождения, в любую временную точку происхождения событий скандинавских мифов. Любую. И когда Локи меч добывал, и когда ему рот зашивали, и когда он Фрею костерил, Во все времена. И в процессе Рагнарюк, конечно, тоже поучаствовать. Последняя битва предопределит права. Причем скандинавские боги и хороши, и трудны в познании о том, что они никогда не дают четкой инструкции, как работать. Они говорят, ребята, это исключительное творчество. Всегда. И нет ни одного ритуала, который повторял другой ритуал, нет ни одного алгоритма, который бы абсолютно точно по букве совпадал бы с другим предыдущим алгоритмом. Вот как тянет, как вы чувствуете, так и правильно. И никто никогда не имеет права вам сказать, что вы что-то совершаете неверно. Мне кажется, что они могут, взаимодействовать? могут, да конечно могут взаимодействовать, могут, потому что Химдаль должен тоже пересмотреть свои правила перехода из касты в касту. И пересмотрит он только лишь тогда, когда они с Локи выпьют мировую. Дело в том, что с точки зрения Химдаля и с точки зрения Локи, это две крайности. Локи говорит вообще без каст, Химдаль говорит жесткие касты, это две крайности, они должны найти нечто среднее между собой. То есть метод перехода из касты в касту для людей, конечно, метод становления человека в мага, человека в ведьму. Потому что сейчас по, вот по этому алгоритму, хочешь быть магом, иди по пути Одина. Хочешь быть ведьмой, иди по пути Локи. А совместить, а вот чтобы совместить, Локи с Хемдалем должны договориться в принципе, можно ли совмещать несовместимое. Но этот процесс еще не закончился. Хоть пытаются, но пытаются криво, потому что делают они это неестественным путем. Они пытаются утвердить демократию законодательно, а она не работает законодательно. Такие вещи должны происходить естественно. Только естественно. Законодательно нельзя. Когда-нибудь договорятся.